Сегодня мы рассматриваем с вами стратегему дружить с дальним и воевать с ближним. Вот то, что нам не рекомендует этот Гиркин. Он рекомендует дружить с ближним, а воевать с дальним. Но вы знаете, в Китае все это давным-давно уже проживали, да? переварили и выкакали. И стратегия звучит так. Стратегема 23. Дружить с дальним и воевать с ближним. Если записать ее иероглифами, то звучит она так. Дальний дружить, ближний воевать. Все, никаких других вариантов нет. Помните, Сталин пренебрег подобной стратегемой и решил дружить с ближним Гитлером. Так выкрутился только потому, что потом с дальними задружился с Англией и США. Только единственно поэтому. А так бы все нахер. Не было бы никакого Советского Союза, не ни Сталина, никого. Что значит дружить с дальним и воевать с ближним? Когда мы стеснены в позиции, скованы в действиях, нужно извлекать выгоду из слабостей противника вблизи и избегать ведения войны против противника в дальни. Ну, абсолютно логично. То есть тоже под рукой раз... В середине IV века до нашей эры царство Цинь, самый могущественный из всех древних китайских царств того времени, захватило часть земель своего восточного соседа царства Вэй. Было очевидно, что цинский правитель на этом не остановится. Правители пяти крупнейших государств Вэй, Чу, Янь, Хань и Ци заключили между собой союз с целью противостоять натиску Цинь. В это время талантливый дипломат из царства Вэй по имени Фан Суй, подвергшийся у себя народе неслыханным унижением страны зависимых царедворцев, перебрался в Цинь и предложил свои услуги, услуги стратега цинскому царю. Последний поначалу хотел напасть на царство Ци, проводя свое войско через земли Хань, Вэй, лежащие между Цинь и Ци. Фан Цуй отверг этот план, чтобы пройти через земли Хань и Уэй, то есть ближайшие, потребуется большое войско, а послать большое войско далеко от рубежа царства, значит ослабить свое государство и подвергнуть все опасности. Вспомните, как царство Ци напало на царство Чу, Ци одержало большую победу и захватил 10 тысяч квадратных верст Чуской земли. И сколько же из этой земли цисты смогли удержать? Ни одного вершка. Ну, потому что земля где-то там располагалась. Вот такие вот пироги ци располагались слишком далеко от этой земли. И находившиеся поблизости царства Хань и Вы, воспользовались завоеванием Ци в своих интересах. Вам следовало бы искать союза с отдаленными государствами и воевать со своими соседями. Тогда каждая пять земли, завоеванная вами, навсегда станет вашим владением. Понимаете, американцы какую землю у нас могут получить, а китайцы могут отхватить все. Поскольку царство Хани, вы расположены в самой середине обитаемого мира, вам следовало первым делом наладить с ними дружеские отношения, да, с теми, кто самый цивилизованный. Ну, он так все и сделал, в результате победил. Что еще про это рассказывать? Да? И помните Мао Цзэдуна. Который говорил, что существует три мира Первый мир это США и Советский Союз да? Мир второй это там Англия, Франция и так далее И третий мир это так называемые развивающие страны Куда он и Китай записал Не в страны первого, не в страны второго Вполне логично в страны третьего мира А потом Микширова как с наперстками Рассорил да, Советский Союз США Стал дружить с дальним то есть США против Советского Союза Ближнего, сумел подружиться с французами, сумел подружиться с югославами и так далее. Так вот, Мао очень четко сработал в данном направлении и дружил с дальним США против Ближнего. Вот что из этого выросло. Да? А вырос современный Китай. А США прощелкали давали возможности Китаю подняться, для чего? Для того, чтобы Китай мог постоянно, так сказать, наезжать на СССР и Россию держать в узде, а теперь все, теперь поздняк, теперь Китай самый главный их враг, потому что мир стал маленьким, в мире сейчас нет понятия ближней и дальней, когда есть ракеты. Вот Сунзы пишет, ну, в смысле, э, говорит, да, за ним записывали, э, что нападение, если принимать во внимание военное искусство Сунзы, э, понимается значительно тоньше. Наилучший вид военных действий разрушить замыслы противника. Да? На следующем месте разрушить его связи с союзниками. И на следующем месте только разгромить его войска. То есть его можно запечатать и без всякой войны. Об этом говорит Сунзы. Ну что, вот э, с точки зрения стратегемы, которую мы сейчас рассматриваем, для России необходимо дружить с США, поскольку это дальний. Да, дальний друг, который ни на что не претендует, хочет, чтобы все было спокойно, чтобы было хорошо, нужно дружить с США, нужно дружить с Европой, потому что Европа относительно Китая тоже очень далеко. А Китай рядом, ближе всех с Китаем дружить нельзя. Потому что Китай прежде всего не будет дружить с Россией. Китай очень мощный, очень сильный. Поэтому, чтобы э, дружить с Китаем, да, у России не хватит сил. Это Советский Союз мог дружить с кем угодно. У него было достаточно сил. У России нет сил, чтобы дружить с кем угодно.